С головной болью, которая, как говорится в народе, пока не отболит свою, не пройдет, и которая носит название мигрень, борются испокон веков. Еще в Древнем Египте ее пробовали лечить привязыванием мяса низкого крокодила к голове. Чуть позже пытались сверлить дырку в черепе, чтобы выпустить злого духа, причиняющего головную боль. А в Средневековье женщин, страдающих мигреней, вообще сжигали на костре вместе с ведьмами и теми, кого мучила падучая эпилепсия. Мифы и легенды окружают эту болезнь до сих пор. Попробуем в них разобраться. Начнем с мифов. Считается, что с приходом менопаузы мигрень перестает мучить женщин. На самом деле так случается лишь в половине случаев. У некоторых женщин, наоборот, в старшем возрасте течение мигрени только ухудшается и для ее облегчения назначают гормональные препараты. А вот у молодых женщин прием гормональных контрацептивов часто провоцирует дебют мигрени или усугубляет ее течение. Еще один миф, что от мигрени помогают прогулки на свежем воздухе, горячий душ или ножные ванны. Сразу скажу, можно даже не тратить на это время. Ничего из этого не поможет. Не помогут при мигрени и природные анальгетики – горчица, шоколад, имбий. А вот крепкий чай или кофе в некоторых случаях помогают, так как в них содержится кофеин, который входит в состав многих обезболивающих средств. Одной из причин головной боли многие считают нарушение кровообращения мозга. И это величайшее заблуждение. Сам по себе мозг не может быть источником боли. Там нет болевых рецепторов. Источниками боли в голове могут быть крупные сосуды, артерии, вены и оболочки мозга. Еще одно заблуждение, что голова может болеть от остеохондроза. На самом деле есть только один вид головной боли, который связан с нарушением в шейном отделе позвоночника – цервикогенная боль. Ее причина кроется в дегенеративно-воспалительных изменениях межпозвонковых суставов первых трех шейных позвонков. При такой проблеме боль локализована в первую очередь на задней поверхности шеи, но может распространяться и на голову. Повышенное артериальное давление тоже не влияет на появление мигрени. И вот его скачок вполне может спровоцировать мигрень. Усилить эффект может и спук, когда человек не понимает, что с ним происходит. Еще один миф – при мигрени лучше спать на спине. Не верьте! Никакие специальные позы вам не помогут. Теперь перейдем к легендам. Да, мигрень может начаться от холода, и в этом случае надо просто теплее одеваться. Экзотических пор головной боли вообще много. Холодовая боль может появляться не только в мороз, но и при употреблении холодной пищи или мороженого. Встречается кашлевая головная боль. Монета видная, она возникает на небольшом участке головы размером с монету внезапно и также внезапно проходит. Может болеть голова из-за изменения атмосферного давления. Причем пациенты с мигренью хуже переносят солнечную сухую погоду, чем пасмурные дни. Голод тоже может влиять на возникновение мигрени. Она возникает при гипогликемии, падении уровня глюкозы крови при вторичном диабете. Но и у здоровых людей голод может вызвать приступ к головной боли. В этих случаях хорошо помогает крепкий часть сахара. А в целом нет никаких универсальных зачинщиков мигрени. У одного она может начаться от голода, у другого после бокала вина, а у третьего после куска сыра. И в финале развею еще один, пожалуй, самый главный миф о том, что головную боль нельзя терпеть и надо сразу же принимать обезболивающее. Это верно только для тех пациентов с мигрением, которым таблетки помогают. Но увлечение анальгетиками при некоторых видах мигрени может даже усугубить ее и вызвать лекарственную индуцированную, то есть вызванную лекарством головную боль. Поэтому чаще лучше лекарств на мигрень действует смена занятий, еда или просто сладкий чай. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно. Если у вас есть дополнительная информация из личного опыта Буду очень рада ее услышать. Делитесь комментарием, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.